Всем привет, сегодня мы посмотрим постройки моего подписчика Айц Крима. Те у кого есть крутые постройки и те кто хотят попасть на мой канал, для этого есть три способа. Отправить постройку на мою почту, как это сделать я объяснил в своем Дискорде. Второй способ, отправить фотографию своей постройки в Дискорд и если она мне понравится я сам с вами свяжусь. И третий способ это участие в стриме в субботу. Для этого тоже нужно отправить свою постройку и написать, что вы хотите участвовать в стриме. И во время стрима я вам дам ссылку на свой сервер. А мы начинаем. Всем привет. Привет. Сегодня будем смотреть постройки... Меня. Ну да. А как тебя называть? Айскрим. Постройки айскрим. Прям как мороженое звучит. Ну да. Ну, ну на тот момент я не знала, что, скрим, есть такое слово по-английскому типа мороженое. Ну давай загружаем. Так, ну вот, типа коллайдер. Это что такое? Сейчас я моментальную загрузку включу. Вот. Так, ну берем джетпаки, наверное. Тут нигде прохода я не вижу. На. Да. А, Ну у меня ну, тоже, -то... спасибо. <с... <с...> так, сейчас я. Тут вход, убью который кризис. очень сложно залезть. Сейчас, подожди, я уберу кризию. А что, дверь не Ой, открывается? Открывается, просто нужно коллизию брать, если уберу, то перевернется вся постройка. Тут не, не продумано просто. А, дверь сломалась. Заходим. Тут внутри не обработано. Двери ломаются одноразовые. Да как тут залезть? давай, давай. А ты чего, акипок поставил? Вот, давай, всё. Да, самые необычные боки. Вот это что-то типа сирены. Ну здесь так все кругу еще, тоже прикольно. Да, я строил, ну все копировал с помощью шпателя. Нажми на кнопку. А, с помощью нового инструмента? Да, я все копировал. Круг я сделал сам и копировал. Что? А что это такое? Это кнопка, ну, клик, инкейс, дай, типа нажмите при опасности. Стой, сейчас звук погромче хочу. Давай. И что? Ну что-то типа опасности, но ну, из того, что это типа пианино как-то звучит не очень. Типа музыка, да? Да. Я думал тревога будет. А это как -то тревога, только звуков было будет не очень много, поэтому так. Да. Понятно. А здесь что? Да. Там ничего. Хочешь полетать? Ой. Ой. Что-то с этим не так, я лучше отключу. <с> Давай <с> полетаем. А как летать? Так, вот садись на вот этот стульчик. А, я, я что-то могу активировать. Поршни. Поршни? Тут есть поршни, а, да, точно, тут же есть поршни. Но ну, они отвечают за дверь, но что-то с ними не так. Главное, не нажимай на F. Почему у меня не привязался F? Так, а, ну ладно. Она очень сильно прыгает, потому что высокая. <с> <с> да. А, Тима. Мы а, у тебя дон доначерская ракета? Да, мне их подарил друг. Круто. Ну, летит она, конечно, медленно, но... Ну, без красных сделать. ускорителей, потому что... Да, можем сделать и так, и можно походить. А, лучше не надо. Ты что, выпрыгнул? И да, я выпрыгнул. Зачем? Теперь Ой, я не у меня все крутится. Надо нажать на кнопку тревоги. А, меня сейчас из отсюда. А, я падаю! Хорошо, что у меня был хороший джетпак. Повезло тебе, а у меня сломался. Но я все равно слишком далеко. ты уже на спавне? Да, я вижу маленькую белую точку. Это ты? Я могу тебя в руке держать. О, вот ты летишь. Да. А та ракета вообще обезумела. Да. Она крутится. О, Какая-то немного безумная ракета. Ну да. Как-то она ну, в небе так зависит, что просто крутится и не падает. Да, что очень странно. У меня есть еще танки. Ребенок. А, есть танки. Погоди. Ой. А, это танки. что, типа глаза у них? Ну, что-то типа, да. Типа как мультика про танки. Да. Получается, камеры активируются. Ну, да, тут колеса. Вот. вот так стреляет. На, О, а, это а это кто? Это что-то типа КВ-44, но только не КВ-44. Ну, типа карл -44. Он бо... 44. Да, Карл. <с> ну, только пушек меньше. Он поворачивает а, плохо на воде, а так ну, тут более-менее... Ну, тоже крутится и сильно стреляет. Ну, тут стреляет а он. Надо камеру Англию. включать. На, на, за английскую. Тут что есть... Что еще есть? Mm. Пушки. Я не знаю. Пушки и Когда стреляешь башня так крутится вообще. Да. <связь> а что Одесса? если КВ-44 в меня врежется? Давай посмотрим. Ауч. Очень маленький и, не... и очень бронированный маленький танк. <связь> <связь> а что если сменить? А! Мы я башня <связь> закрутилась. И <связь> <связь> это прикольно. У тебя, вроде бы, башня быстрее крутится. А что если я сделаю вот так? А! Включайся момент максимальный и скорость максимальную поставь. Да, я поставил. Мне тоже. А! Летающие танки. Новые технологии. Это КВ-44, конечно. Да. Зато быстро. Сейчас я к тебе приеду. Смотрите. <laughs> <laughs> <laughs> это летающие танки. Новое изобретение. Новые технологии против... Против кого? Против Левиафана. Только Левиафан умер, наверное. Я не знаю. Я не смотрю. О, нет, я сейчас... Не... А. КВ-44 ну, у тебя. обезумел. А, что это вообще за танк такой маленький? Как он называется? Я не знаю, просто строил. Мой друг называет его... Ухтушечным. А я забыл, как он его называет. Как тебе приехать туда? Я не знаю, но ну кого 44 ну или Карл, Ну а, я не, не знаю, что у тебя за КВ-44 <сорок> <сорок> улетает куда-то. Ну да. Я вот правда не знаю, как сделать так, чтобы колеса прям сильно так не выпирали вот на маленьком танке. И чтобы пушка еще поворачивалась. Нет. Стой, не знаю, остановись на измерить. месте, не, не вращай башню. А я не могу, сейчас yeah. сяду на стульчик. А, ты меня выбросил. А, ага, куда Остан ты улетел? Остановись. Ой-ой. Ну, КВ-44 летать научился. Сейчас я к тебе подъеду и... Опа! <смех> Мне не больно. <смех> а ты как-нибудь попробуй упасть. Вот так вот к стенке подъедь. Боком, наверное. Ну, или попробуй перевернуться в стенку, ехай. А Но... я не могу поворачивать. Я, я тоже не ой, особо что могу. Летающие танки. А кроме того, чтобы летать, они умеют еще что-то? Умеет стрелять, и все. Они находится в разработке, так сказать. Вот. Ну, понятно. Ну, так я делаю постройки для декора. Ладно, давай дальше. Ну, есть, конечно, поезд, но он недостроенный. Другие постройки моего подписчика Ice Cream я покажу в следующих видео. На этом видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.